Здорове. Ну как ты в очередной раз хотел бы поздравить тебя с наступившим уже новым годом и новогодними праздниками пожелать тебе всего самого светлого в этом году а самое главное позитивного настроения на мою страницу вконтакте конкретно на стенку под последний пост подписчики накидали интересные скриншоты тут уже смог все-таки выбить себе новый mercedes vision 6 и удивляет конкретно то что некоторые люди говорят что его государственная стоимость 4 миллиона рублей а кто-то скидывает скриншоты на которых видно что слить данный автомобиль в гос на боу рынке можно за целых 50 мультов в связи с данной новостью конечно же я решил проверить свою удачу и пооткрывать новые кейсы попробовать выбить тот самый новый mercedes vision и посмотреть за сколько его все-таки реально можно продать ну а перед началом данного видео я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере барвихи рп все условия розыгрыша ты видишь на своем экране но ну, а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице вконтакте ссылочка есть в Описание. Удачи. Я думаю, где вообще доставать эти кейсы, объяснять тебе не нужно. Данные кейсы разработчики еще с момента выхода обновления раздают бесплатно игрокам. Также данные кейсы постоянно падают за отыгровку по времени на серверах. И что удивительно, данные кейсы до сих пор еще можно закупать абсолютно в любом количестве за игровую валюту, причем довольно недорого у NPC. Хотя эту лавочку обещали прикрыть еще 5 января. Но, как ни странно, все это дело до сих пор продолжает работать. когда ее закроют, я не знаю. Так что если ты хочешь приобрести себе как можно больше таких кейсов, советую поспешить. Закрыться данный магазин может абсолютно в любой момент. Но ну, а вот с ключами, как я уже говорил тебе ранее, дела обстоят гораздо сложнее. Данные ключи нельзя пока что приобретать ни в торговом центре у других игроков, нигде как-то еще либо вообще их получить, кроме как за донат. Еще на моем стриме, как только вышло обновление, мы уже закупили с тобой тогда по одному ключику для каждого кейса, чтобы открыть их на основе и посмотреть что вообще с них может выпасть честно говоря кейс к чау самый дешевый кейс самый дешевый ключ который стоит 90 коинов меня вообще не впечатлил лично для меня в данном кейсе нет абсолютно ничего интересного мне тогда конкретно выпали аптечки и напомнило мне это самую старую самую еще первую бюджетную рулетку которую добавляли на барвиху когда их только начинали вводить также и самый дорогой кейс кейс кибербак ключи к которому стоит аж 990 коинов меня также не Особо впечатлило. Понятное дело, что рассчитывать на что-то крайне дорогое, что-то интересное в данном кейсе, чтобы нам выпало всего-навсего с первой же попытки, глупо. Не знаю, сколько нужно вложить и открыть таких кейсов, чтобы выбить с них тот же Vision. но с первого, с единственного одного кейса, который я открыл, мне упала, конечно же, простая лада веста. Естественно, это был не окуп и, как я и обещал, в принципе, на одном из будущих моих стримов мы просто разыграем эту весту среди подписчиков. А вот оставшиеся два кейса «Зимний домик» и «Джаз куда интересно. С не остальных. В кейсе зимний домик у нас с тобой будут падать исключительно рандомно какие-то новые аксессуары, которые вообще еще пока нигде никак нельзя приобрести в игре. И цены на данные аксессуары игроки будут устанавливать уже сами в дальнейшем. Все будет зависеть конкретно от количества выбитых определенных аксессуаров на сервера. Я думаю, тут в принципе и так понятно, то, что каких аксессуаров будет выбито и продаваться на определенном сервере меньше, тем и выше будет цена на данные акции. Ну а вот какие конкретно будут цены на новые акции аксессуары на каждом сервере я думаю мы с тобой узнаем немного позже и же с первого с единственного открытия такого кейса зимний домик сразу же выпала крутая маска вот этого вот розового кролика так, по мне наверное это один из самых интересных самых лучших самых востребованных аксессуаров в данном кейсе и я честно говоря пока что даже не знаю за сколько его можно продать на девятом сервере хотя мне после стрима уже много людей написали в личку предложение покупки данного аксессуара если ты знаешь примерную сторону стоимость данной маски, то обязательно напиши мне в комментариях. Данный кейс я реально мог бы посоветовать тебе, если у тебя есть желание донатить, во-первых, на проект, а во-вторых, пооткрывать новые кейсы и выбить что-нибудь реально эксклюзивное, что-нибудь редкое. Ну и также меня заинтересовал оставшийся новый четвертый кейс Jazz Doodle. Во-первых, больше всего мне понравилась цена ключей для открытия данных кейсов. 250 коинов, что на порядок ниже цены на ключи за тот же кибербак или тот же зимний дом с аксессуарами плюс ко всему с данного кейса со стопроцентным шансом нам всегда будет падать либо мотоблок либо как главный приз как я понял тот самый mercedes maybach vision 6 естественно с минимальным шансом в основном тебе конечно же будет падать мотоблок так как на барвихе сейчас гоняет чуть ли не каждый второй на этом мотоблоке их просто огромное количество сейчас на всех серверах а вот виженов я еще пока не встречал хотя мне уже поскидывали как я тебе сказал довольно много скрин где люди сливают данный автомобиль в ГОС. И почему-то у всех этих людей государственная стоимость за данный автомобиль разнится. Если ты вдруг уже смог выбить данную тачку и пробовал слить ее в ГОС, то обязательно напиши мне сумму, которая тебе предлагается в игре в комментарии. Но ну, а я в свою очередь на стриме открыл один такой кейс и мне сразу же выпал естественно мотоблок. Удивительно рассчитывать опять же на главный приз всего-навсего с одной попытки было бы глупо и поэтому сегодня я решил закупить еще таких кейсов кейсов и 10 ключей за донат валюту, потратил я естественно примерно 2500 коинов на 10 таких ключей и открыл их сегодня сразу же все. Со всех этих 10 попыток и еще 11 попытки со стрима, мне выпали лишь одни только мотоблоки. Давненько мне уже перестало крупно вести в рулетках и как ты уже заметил в новых кейсах. Не знаю сколько мне еще придется потратить донатные валюты чтобы все таки выбить хотя бы один вижен больше всего меня мучает вопрос какая реально будет государственная стоимость данного автомобиля и сколько мы сможем вообще с него выиграть реально ли окупиться в данном кейсе и стоит ли закупать еще эти ключи и пытаться открывать дальше обо всем об этом все свои мысли обязательно напиши мне в комментариях как ты считаешь стоит ли донатить еще конкретно на ключи для этого кейса Ну а все эти мотоблоки я не знаю честно говоря куда даже девать один такой мотоблок еще на стриме мы уже затюнили на full 5 и я думаю обязательно сниму для тебя про это ролик и покажу тебе как себя ведет мотоблок конкретно на full 5 ну а оставшиеся 10 мотоблоков скорее всего мы будем с тобой разыгрывать на будущих стримах так что обязательно подписывайся на канал врубай колокольчик чтобы не пропускать мои стримы и, естественно мои видеоролики ведь я постоянно что-нибудь да разыгрываю для тебя ну а на этом у меня пока что для тебя все спасибо тебе что ты заглянул пока